Всем привет! С вами, как всегда, надежный канал с надежными и честными отзывами, основанными только на личном опыте, с применением знаний, логики и здравого смысла. Сегодня видео на глобальную тему автомобильное моторное масло. В голове давно висели вопросы: что лить в мотор? Можно ли лить не то, что надо? Через какой интервал менять? Что будет, если не долить? Если перелить? Если смешивать? В интернете много информации, официальной и неофициальной, но как-то все умные выкладки, а ответов простым человеческим языком на самый грамотный русский вопрос а что будет, если, я так и не нашел. И наконец свершилось. Попал в Европе на семинар по автомобильным ГСМ, проводимый одним из производителей масла. Можно было выслушать официальную часть, а потом задать все интересующие вопросы. В итоге я понял, что все параметры масел очень уже взаимосвязаны. И не всегда получается делать конкретные выводы. Но вычленить тезисно ответы на некоторые вопросы все таки можно. В общем, излагаю, вдруг кому-то будет полезным. Видео будет длинным, поэтому я включил навигацию по видеоролику, чтобы те, кто не хотят смотреть последовательно и тратить свое время на то, что уже знают, могли быстро переключиться к нужному месту воспроизведения. Разделы следующие. Первое. Что означают обозначения типа SLCF? Второе. Что подразумевают под понятием «хорошее масло» и как часто его менять? Третье. Сколько масла заливать по щупу. Четвертое. Температурные вязкости масел. Параметры 5 в 40, 10 в 40 и так далее. Пятое. Надо ли утром долго прогревать автомобиль. Шестое. Параметр высокотемпературной вязкости. Седьмое. Рекомендации автопроизводителей и как я выбираю себе масло. Итак, начнем с вопроса. Что за обозначение типа SLCF? Еще на заре автопрома автомобили не делили на классы и моторное масло тоже не разделяли по назначению. Было просто моторное масло с определенными присадками и его лили во все двигатели. Потом автомобили разделили на два класса широкого назначения, в том числе и для частных целей. Они назывались общим латинским словом сервис и автомобили предназначены для коммерческих целей коммерциал. Потребитель захотел видеть на прилавках раздельно моторные масла, рекомендуемые изготовителями для автомобилей широкого спектра применения и рекомендуемые для коммерческих. Так как автомобили широкого назначения Service были в подавляющем большинстве бензиновыми, а для коммерческого использования Commercial – дизельные, то с тех пор первые буквы латинских слов Service S и Commercial C и пошли в обозначение спецификации моторных масел. Автомобильные двигатели постепенно эволюционируют и сменяются их поколения. Меняются усилия трения, моменты вращения, рабочие температуры, толщины смазывающих канальцев и масса других нюансов. Другими словами, с разгоном двигателей они начинают быть более капризными и требовательными к маслу. Поэтому, к сожалению, обычного потребителя все подряд получается лить уже не во все моторы. Производители моторных масел, соответственно, под новые стандарты двигателей делают соответствующие стандарты масел. Вот вторая буква в обозначении «до» и «после» косой черты и обозначает соответствие поколения моторного масла поколению двигателей. Чем буква дальше по порядку от начала латинского алфавита, тем поколение современнее. Но так как эволюция бензиновых и дизельных моторов проходила неравномерно, то и буквы алфавита в бензиновой и дизельной спецификациях разные. К примеру, SLCF. Это соответствие поколению L для бензиновых и F для дизельных двигателей. По бензиновой спецификации, соответственно, SN современнее, чем SL и тем более, чем SG. Но это вовсе не означает, что SN лучше, чем SL, а SL лучше, чем SG. Просто в более современном масле допустимые отклонения заданных параметров меньше и предсказуемее, чем в маслах более старых поколений. Это и на цене отражается напрямую. А чем современнее, чем требовательнее и чем капризнее становятся двигатели, тем критичнее этим двигателям необходимы более стабильные масла. В итоге конкретную банку масла со спецификацией SLCF рекомендуют лить и в бензиновый двигатель, и в дизельный. Просто формула этого масла рассчитана на бензиновые двигатели поколения L, а дизельные – поколения F. Что это за поколение двигателей и как их считать? Общепринято каждое поколение. Это средний диапазон лет производства тех или иных двигателей. Но рекомендуют это одно, а надежный русский вопрос – что будет, если лить не такое масло в двигатель вашего автомобиля, а либо такое, на которое хватило денег, либо наоборот – покруче, если готов потратить больше с целью улучшения результата. А ничего страшного двигателю не будет, если зальете масло или одним поколением старше, или несколькими поколениями моложе. Вот с вязкостью я бы не играл. Попозже объясню почему. Температурная вязкость – это аббревиатуры 10 в 40, 5 в 40 и так далее. А по поколению выпуска ничего страшного. Заливка масла именно соответствующего поколения будет говорить о том, что масло при заданных условиях эксплуатации будет сохранять в заданном диапазоне свои смазывающие и другие свойства примерно заданное количество моточасов, то есть. Залив по плану масло то, что надо, если у вашего автомобиля исправный двигатель, вы можете быть уверены, что масло будет сохранять свои свойства и будет оставаться хорошим весь период от замены до замены. В основном это 10 тысяч километров, но бывают и внеплановые ситуации. Пора менять масло, положено лить SL, а нет свободных финансов. Купили или кто-то отдал, масло, к примеру, SJ, взяли и залили. Просто будьте готовы, что оно не выработает привычный ресурс в 10 тысяч километров и станет плохим – утеряет свои свойства. Или выгнало масло через, к примеру, датчик давления – стандартный головняк. Надо срочно долить. По сусекам на наковыряли по 200 грамм самых разных моторных масел и полусинтетики, и синтетики, и минералки разных поколений. Не супер, конечно, ситуация, но и ничего страшного. Всяко это гораздо лучше, чем ехать на сухую. Масло не свернется, как многие говорят, и не вспенится. Кстати, изготовители заявляют, что в любом масле добавлены антивспенивающие присадки, обеспечивающие отсутствие вспенивания при любых условиях смешивания. При условии, конечно, что масла в этой сборной солянке не отработка, то есть не выходившие свой ресурс. Ездить на таком миксе можно, но опять же будьте готовы, что ресурсы свойств в такой смеси не выходят интервалов в 10 тысяч километров, а начнет жрать масло буквально через пару тысяч. С принципами поколений масел разобрались. Дальше что такое хорошее масло? Хорошее – это масло, которое еще может оставлять во взвешенном состоянии все продукты жизнедеятельности двигателя, чтобы они не оседали на трущихся поверхностях. То есть в процессе работы двигателя так или иначе образуется металлическая пыль от трения частей двигателя. Масло выполняет сразу несколько функций смазывает трущиеся поверхности для облегчения их хода и одновременно смывает эту металлическую пыль и, удерживая во взвешенном состоянии, не позволяет оседать на внутренних поверхностях двигателя, не давая образовываться нагару. Поэтому хорошее масло обязательно должно со временем темнеть. Если масло очень долгое время не темнеет, значит оно не накапливает в себе продукты жизнедеятельности двигателя, а значит они оседают на стенках двигателя в виде нагара. Также уровень масла должен уходить. От замены до замены исправный двигатель в зависимости от его модели должен съедать масло, просто обязан. В моделях без турбины – это около литра на 10 тысяч километров, а в турбированных версиях – до двух литров. Если двигатель масла не ест вообще, это также означает, что смазывающие свойства этого масла плохие. В идеале после замены масла примерно первые 5000 км масло не уходит вообще, а просто постепенно темнеет, а потом его уровень начинает резко снижаться и к интервалу в 10000 км снижается по щупу от максимума до минимума. Это косвенно отражает правильную работу масла и исправность двигателя. Когда масло потемнело, потом стало постепенно уходить, это значит, что его свойства исчерпаны – оно не может больше держать взвесь продуктов жизнедеятельности двигателя. Постепенно это все начнет оседать внутри на поверхностях двигателя. Если уже пора менять масло, а вы просто доливаете новое, потому что ну, не вовремя пришел этот момент. Нет денег на фильтр и на новые 5 литров масла. А литр где-то валяется в гараже его покупать не надо. Худо-бедно, можно и так, но разбавка масла не улучшит свойства того, что осталось в двигателе. Поэтому вы просто отсрочиваете замену масла сознательно идя на то, что часть продуктов жизнедеятельности двигателя все таки не сможет удерживаться в масле во взвешенном состоянии и будет оседать нагаром на поверхностях двигателя, подмучивая его. Теперь логично пояснить, сколько масла заливать по щупу. Некоторые мастера заливают средину между минимумом и максимумом и считают, что это норма. Некоторые – максимум по отметке на щупе. Такое ощущение, что у каждого моториста есть своя норма. Прикольная вышла игра слов – у каждого моториста действительно и так есть своя норма, и измеряется она, как правило, у кого-то в стаканах, а у кого-то в стопариках. А вот автопроизводители конкретно поясняют, сколько лить масла в их двигателе. Есть масляный щуп. На щупе есть отметки – минимум и максимум. Чаще всего э, разница между этими отметками – это 1 литр. Отметка «минимум» говорит о том что в нормальных условиях работы этот уровень масла уже достаточный для правильной работы двигателя. Но так как масло изнашивается и постепенно уходит, а также автомобиль не всегда используется в нормальных условиях, присутствуют наклонные дороги, ухабы, бывают резкие разгоны, этот минимально нормальный уровень рискует просесть ниже. А так как из поддона масло берется маслозаборником, а потом масляным насосом нагнетается в нужные канальцы двигателя, то, катаясь по ухабам, ямам и рытвинам на минимально допустимом уровне масла, маслозаборник может и воздух вместо масла начать хапать. Поэтому производитель всегда на щупе делает вторую отметку – технологический запас. И это считается максимальным уровнем масла, который должен длительно компенсировать наклоны кузова автомобиля, резкие изменения скорости и интенсивности разгона, а также уход масла. Выше максимума лить не рекомендуется, так как есть риск, что масло начнет попадать в те зоны кривошипно-шатунного механизма, где его быть не должно. Конечно, контролировать уровень максимума нужно не до сотых доли миллиметра. В уровне максимальной отметки всегда есть запас от дурака. Но на сантиметр, к примеру, перелить максимальную отметку крайне нежелательно. Я был в европейских странах, в автосалонах разных автопроизводителей, в тех автомобилях, где был щуп уровня масла, везде масло было залито по максимальной отметке. Считается, что когда подойдет по километражу срок замены масла, оно как раз опустится до минимальной отметки. Дальше про температурные вязкости, параметры 10 в 40, 5 в 40 и аналогичные. Первое число до буквы – это низкая температурная вязкость, обеспечивающая холодный старт. 15 в, 10 в, 5 в, 0 в. Чем меньше число, тем при меньших температурах производитель гарантирует щадящий старт двигателя. К примеру, масло 10 в пригодно к использованию до минус 20 и 25 градусов Цельсия. Масло 5 в до минус 25 30. Что к чему здесь? Поясняю. Любой двигатель больше всего изнашивается в моменты пуска, а в моменты холодного пуска, особенно потому, что масло еще не прогрелось, не успело продавиться по канальцам двигателя и попасть на все необходимые смазываемые поверхности. Грубо говоря, буквально первую секунду полторы двигатель стартует почти на сухую. И если на улице мороз минус 30, а залито масло 10 В, рассчитанное на мороз только до минус 25, то при холодном старте двигатель на какие-то полсекунды дольше будет работать, смазываясь не как положено. В результате вы по чуть-чуть отбираете у двигателя срок его жизни быстрее, чем ему это положено. Запас надежности у двигателей очень велик. Я, к примеру, на своем Mitsubishi Montero Sport по незнанию с залитым 10 В40 рассчитано на мороз до минус 25, пару недель каждый день заводился зимой в мороз минус 35. Было такое пару зим. Стартер был хороший, акум новый и мощный, коленвал крепкий, и все это дело нелегко, но проворачивало это мое масло, которое в такой мороз было больше похоже на желе, чем на масло. И ничего, выдержал двигатель, ничего не обломило, сальники не повыдавливало. Но это не показатель, это всего лишь говорит, что мне повезло, что двигатель, придя ко мне, еще не был поставлен на колени и выдержал мои пытки. Но слышал я, и результаты плачевные. Поэтому, если осенью вы меняете масло и предполагаете, что до морозов не успеете укатать масло до следующей замены, а вероятнее всего перезим перезимуете на этом, то лучше перебдеть, чем не добдеть. Залейте на предполагаемые морозы масло с соответствующей низкой температурной вязкостью. Тут уместно вкрутить комментарий, надо ли утром долго прогревать автомобиль или нет. Это тратит время и топливо. Но если это экономит автомобилю жизнь, то типа оправдано. разберемся. Как уже говорилось выше, почти на сухую двигатель работает утром при первом пуске – буквально первую секунду. Зимой, когда масло близится к состоянию желе – ну полторы секунды. Вот эти вот секунды каждый раз и отбирают постепенно кусочки жизни двигателя. В северных районах, где суровые зимы, в грузовик в поддон можно подудить паяльной лампой – закипело, пошел заводиться. На легковушке ставят предпусковые подогреватели и топливо, и масло. А в умеренном климате, где ну стукнет мороз недельку-другую или не стукнет, а уж тем более в летнем цикле эксплуатации никто подогревателями не заморачивается, а автомобили-то утром заводят все. Так вот, если масло нужно было бы прогревать 10 минут, как многие греют автомобиль, а до этого смазывающих свойств масла было бы недостаточно, то несколько таких стартов на холодную по 10 минут, на сухую или на полусухую, и двигатель дал бы клину. А масло-то готово к использованию уже через 10 секунд. А так как температура в головке двигателя при воспламенении топлива достигает 300 градусов, то датчики и другие системы готовы к эксплуатации уже максимум через минуту. Все можно ехать. Конечно, масло еще не имеет абсолютно той текучести, чтобы сразу давить на гашетку, загоняя стрелку тахометра на красную зону. Но и стоять тупить 10 минут во дворе тоже нет смысла. Завелись. Через максимум минуту уже можно не спеша выезжать со двора. Никаких проблем. А если коробка – автомат, так стоя на месте масло в автомате вообще нормально не прогреешь – по-любому надо не спеша брать и ехать. У меня в Audi точно знаю – исправны все датчики температуры, расходомер и другое навесное. Так я на холодную летом завожу двигатель. У меня выставляются обороты двигателя около 1100 по тахометру. Через буквально 10-15 секунд. Стрелка тахометра опускается до 750-800 оборотов. Для меня это сигнал, что можно ехать. Зимой в мороз обороты снижаются примерно через 30 секунд. Стрелка температуры еще даже не поползла. А я уже не спеша выползаю со двора, выезжаю на проезжую часть и уже у первого светофора стрелка температуры показывает около 70 градусов. Дальше спустя пару минут уже 90. Заодно и масло в коробке автомат прогрето. Ну и никаких проблем. А у товарища был новый БМВ – тройка из салона, так там в книге по-немецки конкретно было написано – завели автомобиль и на холодную греть не надо, переключили рычаг в положение драйв и поехали не спеша, не превышая 20 км в час. За время прогрева как раз успеваете выехать с парковки или со двора в общий дорожный цикл. Возвращаемся к температурной вязкости. Второе число после буквы – это показатель высокой температурной вязкости. Выше число. Масло более вязкое при рабочих температурах. Ниже число – более жидкое. Тут тоже желательно лить то, что нужно. Более густое не будет, образно говоря, сопливить через все щели наружу, но в современных, к примеру, японских двигателях не сможет продавиться масляным насосом в очень тонкие масляные канальцы. Слишком жидкое будет нормально попадать в тонкие масляные канальцы современного двигателя, но так как является более текучим, может иметь более низкий коэффициент разрыва масляной пленки. В результате слабо нагруженные детали будут смазываться хорошо, а более нагруженные детали будут смазываться хуже, опять не то пальто. По Поэтому за низкой температурной вязкостью вам лучше следить лично, понимая в какой сезон вы меняете масло: перед зимой, перед морозами или перед летом. А касаемо высокой температурной вязкости, лучше выбирать то, что рекомендует автопроизводитель. Следующий вопрос: а что рекомендует автопроизводитель? Где взять эти рекомендации, чтобы знать, на что опираться? Поясняю, как я выбирал себе масло. Мне было главное, чтобы масло было не подделка под определенные параметры, потому что измерить то, что написано на банке, невозможно. На этапе покупки масла приходится руководствоваться доверием. Значит, мне нужно было однозначно не поддельное масло. Когда я проезжал в Германию, я заезжал не на рынок, а на фирменную заправку и выбирал масло бренда фирмы, держащей заправку, и покупал про запас. Я считал, что масло в немецкий автомобиль, купленное в Германии на фирменных заправках, ну никак неплохо, а главное – не подделка. Когда я ездил в Германию, стал меньше. Я стал посещать наши фирменные заправки, выбрал для себя Лукойл. Посчитал, что на фирменной заправке Лукойл масло Лукойл однозначно в каждой банке соответствующее, а не разлито из одной бочки, а значит, описание на банках должно соответствовать действительности. Предварительно залез в справочник и нашел рекомендацию масла для моего автомобиля. Или можно было позвонить в автосалон, назвать тип автомобиля – мне бы сказали то же самое. Узнал, что для моего автомобиля масло должно соответствовать одобрению. Volkswagen 505.00 автопроизводителя. Стал перебирать все банки масла Лукойл и нашел это одобрение на синтетическом моторном масле Лукойл 5 w 40 SNCF. Этим маслом и пользуюсь. Что означает строчка Volkswagen 505.00 на банке с маслом? Грубо это означает, что Лукойл сделал масло по параметрам, как хочет Volkswagen. Отправил образец на Volkswagen. Там его залили в испытательный образец двигателя и погоняли на разных режимах, после чего выслали Лукойлу письменное одобрение, что, мол да, соответствует всему, что про него указано. Вот вам одобрение Volkswagen 00 Отметьте у себя на этикетке: можно лить во все наши двигатели, в которые мы рекомендуем по этому соответствию. Естественно, Лукойл за это денег заплатил. Отсюда и масло вышло выше по цене. Если обратить внимание на этикетку, то там определенное одобрение есть и от баварцев, и mercedes бенц и Renault, и Porsche. И за все эти испытания Лукойл деньги платил. Чем больше одобрений разных автопроизводителей, тем дороже будет масло. Отбивать-то эти затраты нужно. Просто так список одобрений Лукойл бы не написал. Их бы нагнули за это, и дороже бы вышло. Все эти перечисленные на банке одобрения – Вовсе не значит, что аналогичное масло от другого производителя хуже, чем это Лукойловское. Просто если одобрение автопроизводителя не указано, значит испытаний у этого автопроизводителя не было. Визирования автопроизводителем тоже, соответственно, не было. А были лабораторные исследования внутри производства масла или оплаченное лабораторное исследование в сторонней лаборатории. Это стоит дешевле, соответственно, и масло будет дешевле. Масло, вероятно, не хуже будет. Но применимость тестированного автопроизводителем масел на конкретных автомобилях, с моей точки зрения, может быть только рекомендательного характера, но не гарантированного, так как об этом сказали не автопроизводители, а маслопроизводители. В общем, пока у меня бензиновое Audi A8 D2. Я лью моторное масло, которое имеет одобрение Volkswagen 505 -00. Пока что это Лукойл синтетика 5w40 SNCF. На рынке масло не покупаю. Вот такая вот нехитрая методика выбора. Каждый автовладелец может уточнить, какое масло рекомендует автопроизводитель для его автомобиля, точнее, какому одобрению оно должно соответствовать. Потом заехать или на фирменную автозаправку, или в фирменный магазин, чтобы не попасться на вроде фирменную банку с непонятным содержимым внутри, смотря, что есть в его регионе – Shell, Lukoil, Manol, Gazprom нефть или другой какой бренд. Перекопать там банки с маслом в поисках строчки соответствующим одобрением на задней этикетке банки. И если таких банок от нескольких автопроизводителей будет несколько, можно спокойно выбрать самый дешевый экземпляр и заливать такое. Смотрите только, чтобы по температурной вязкости оно соответствовало сезону, в котором вы его будете использовать. На этом у меня про масло все. Всем удачных дорог. Ни гвоздя, ни жезла. До свидания.